Итак, как зарабатывать много денег, снимая только видеоролики или посты там, Инстаграм, ТикТок. В общем, как стать видеоблогером и зарабатывать много денег. Суть такая, как стать видеоблогером. Все, Ой, история за то, что я так мешаю вам. Ну, в общем, первое дело, выберите платформу одну, потому что именно популярные богатые люди выбирают одну платформу. Сначала узнаете, кто вы, а потом уже... Выбирайте, например, вы любите снимать много, там, длительные ролики или короткие. Если длительные ролики, и вы классный монтажёр, фотограф, то YouTube для вас, вот. А я сейчас что-то как-то понял. Ну, я историю еще рассказываю, потому что как-то я больше разговариваю, поэтому сразу же можно идти стримить и снимать. Снимать на YouTube, стримить можно там, и там, и там, везде, в общем, там. Вот качать свою аудиторию. Если вы любите писать, то Инстаграм. Если любите смешные что-то разнообразие, то ТикТок. Потому что именно музыка и танцы. Музыка и танцы. ТикТок это музыка и танцы. Там коты еще. Хотите кошку и покажу вам. Хорошо. Ну все, в принципе постреляли пару секунд. Вот вам код и лайк за кота, потому что именно код вам поможет в жизни. Вот, разберем Instagram. Вот так мне хочется. А потом уже все социальные сети. Думаю, в я успею разобрать и скажу вам, в чем дело, как они много зарабатывают. Instagram зарабатывает с помощью на продаже магазинов там. Я же купил, я продал. Конкурсы разыгрываешь миллионерам. Говорят, есть хитрая способность, то есть вы зарабатываете на людях. Это так, как на, на, на русском, как сейчас Украина-Россия, блин, сражаются, и получается, Бог будет кого-то карать. Ну кого же, блин, будет тут карать, мне интересно. Кто за добро, кто за зло, что это значит? Это религия, поэтому суть такая блин это самая сложная тема в жизни но в принципе разобрать хотя бы примерно а потом уже целиком можно чистовой нужно ролик потому что короткий ролик за это время не сделайте вот я вам гарантирую вы не сделать это никто не сделает это, это реально уже чистовой ролики разбирать добро зло и как это фаршируется всякое такое но кратце расскажу но если хотите то я сделаю если вам интересно будет вот разбираем то есть, если вы пишите статью, фотографируете, э, если вы работаете обычно на обычной работе, у вас есть инстаграм, то после работы, когда вы идете на работу, берете свой смартфон, телефон, вы должны себя убрать и фоткайте что там, можно фоткать, на улице, собаку, кота популярных людей если они разрешают там спрашивают такой закон э -э, слет -а -а фору фоткаете фонари фоткаете дорогу блин красивую фоткаете крутую тачку крутую машину крутой магазин без рекламы а точно забанят и там скачете приложение в play маркете там и в принципе встаете тысячу тысячу еще раз тысячу Блин, фоток, видео тоже. Некоторые говорят, что это бессмысленно. Но после того, как вы сделали тысячу... Ой, у меня проблема. За год я сто роликов снял. Может быть больше. Тысячу роликов, если я сниму, тогда я имею право, вы тоже сможете иметь право вложиться. И вы станете блага... богатым. Потому что оно все польется до 2000 раз Это такой трудный способ Трудно, но эффективно И стопроцентный Если реально годным Чтобы было охотно то я вам оценю это все дело Ведь там нужно реально 2 больше года Но в принципе проанализируйте и знаете ответ Но что я вам рекомендую, это ТикТок Сейчас тренд ТикТок YouTube немножко такой, ну стабильный как? Ну, сейчас такой себе. Просто YouTube копируется. Инстаграм, и TikTok. А инстаграм сейчас на третьем месте. TikTok на первом, YouTube на втором. Разбираем TikTok. Да, сейчас TikTok. Можно про инстаграм забрать, пишите только в комментариях. Вот, вы смешные ролики делаете. Музыку. Снимаете очень много. И что в итоге получается? Фиг не в нем получается. Потому что э, люди любят смотреть. На одно хобби. Ну не снимайте, блин, все как я сейчас это делаю. Про котов, про бургеры. <laughs> И там музыка разная. Нет. Снимайте одно. Да, там будет мало просмотров. Но это отлично. Это потихоньку она раскрутится. Потому что если вы кашу все это делаете, спешаете, учеба, работа. Мне скажут, чувак, я хочу только учебу. Я подписан уже на работу, я хочу найти учебу или про бургеры как готовить. Я думаю, было понятно. Вот, вы, наверное, специалист по музыкальным техникам. И вы, блин, в ТикТоке котов, блин, шарите. Шахматы, игры в ТикТок вылаживаете. И вот, наконец, музыку. Получается каша? Нет. создаете новую страничку, это не удаляете, это сохраняете. Это будут ваши воспоминания, как вы пахали, трудили, всякое такое. Вы создаете свою страницу в ТикТоке Да, реально, создаете свою страницу в ТикТоке новую Пишите новый псинтоним Нет, ну можно старый. Что потом старые зрители Вернулись к старому И там зарабатывали, и там зарабатывали Инстаграм или YouTube, Потом ссылку кинете на свой Инстаграм YouTube сразу же Можно сразу, можно потом Нет разницы, как по мне Я не знаю Я потом кидаю Я бы сразу кидаю мне меня нет времени на это Я просто снимаю больше снимаю теперь на это Тикток вообще-то заливает только котов, пытаясь уже смешать именно коты. Некоторым считают, не отписывать, потому что говорят качество фигня, музыка разная, у тебя нет ни одной музыки офигенной. Тун-тун-тун-тун. Можете только одну музыку. Популярно, когда вы стримите на этой музыке. И все, весь контент у вас будет только на одной музыке. Может быть забанят. Поэтому немножко меняйте, старайтесь, немножко старайтесь. Вот я сейчас, ну, может быть, не стараюсь, может быть, стараюсь только как-то э, разговор умственный там. Да. Напишите, что я умственный разговор делаю, потому что если не напишите, будет обидно. Ладно, потом разберем тикток, потому что у нас 10 минут до 10, до 15 хотя бы, потому что много не смотрят. Это факт. Увы. Поэтому будем разбирать и следующую тему. Напомните, пожалуйста, потому что если вы не напомните, я не смогу сделать. Дальше, YouTube. Если вы не снимаете ролики, то отлично. Снимайте много, много, еще раз, много. Фотки. Ой, может это ошибка. Главное узнать, про что вы снимаете. Потому что количество это убыток. Убытовство. Качество это Офигенно. Я видел один канал на YouTube, он снимает в финансовом плане, я тоже уже снимаю, я, конечно, превью делаю, и делаю, и не делаю. Он делает каждый ролик, снимает ни одного хэштега, описание караси, качественно, красиво, название топчик и превью топчик. И все, Плейлист. Комментарий пишет там еще И все, Пять функций. И хай постит в социальных сетях. Я... Или не постит, я не знаю. Телеграмм у него. чтобы собирать аудиторию. А вот вопрос. А что я делаю? Сейчас у меня период. И вы должны тоже задавать период. Я сейчас сделаю функцию. Я хочу заснять тысячу роликов. Влоговых. Потому что я уже снял. Снял уже 2000 роликов. Игровых. Это мне обошлось три 4 года жизни Три может, два может, а один Поэтому не переставайте, снимайте Может быть мало будете снимать, но можете заснять много на фигня будет, Но если снимите качественно, то через три года у вас не будет еще роликов Потому что вы качественно снимаете, а будет Минимум 100, ну это понятно, за год, за два, а ну да, в принципе, за два года 100 роликов и снимите, напишите, напишите цель, берите заметку, два года объявили, нарисовали вокруг этого круг, и каждый месяц ставим палку на этом кругле, Круг, на этом круге Будет солнце И потом понедельник Вторник, среда, четыре пятница э, Можно снять ролик Но можно это не делать Можно сделать так Недели там Январь, февраль Ой, я забыла <laughs> Январь, февраль э, Февраль, июнь Январь, февраль, марта Ой э, Апрель, май июнь, июль, август, январь, сентябрь, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь. Ух ты, я уже весь год сказал вперёд. Пиш, пишите то, что я сказал вам, да? Правильно, только напишите уже уже 10 минут, блин. Спеть нужно. Так, потом вы из них выбираете просто, играете в шахматы рандомно. Дни, недели. У вас цель 100 роликов за 2 года. Можете 200, неважно. Потом, когда не готовится к нему, как за новом, к этому. Можно сделать такую тему. Можно другую тему. Но главное тут начать. Просто начните. Всем удачи. Всем пока. Встретимся в следующие ролики и уже начинайте. Пока.